Здравствуйте, уважаемые коллеги, врачи-стоматологи, ассистенты врачей-стоматологов и руководители клиник. Как часто у вас возникает вопрос о том, насколько мы профессиональны? Все ли слажено в работе врача-ассистента и стоматолога? А если вообще эта слаженность в работе? А успевает ли ассистент сделать все необходимое перед приемом, грамотно поассистировать и также завершить прием? А насколько качественна работа ассистента? А как можно укрепить и усилить статус клиники? Естественно, нашим профессионализмом. Я сегодня обращаюсь к врачам-стоматологам и руководителям клиник. И хочу спросить, хотите ли вы иметь опытного помощника на приеме? Хотите вы, чтобы вам грамотно ассистировали? И как следствие вашего профессионализма, полную загрузку на приеме и воплощение в жизни всех своих профессиональных навыков. Это нарабатывается годами и теоретическими навыками с последующим воплощением в практику. Два года назад мы подготовили интенсив-программу по обучению ассистентов, на котором даем знания теоретические и практические по обучению ассистентов. Мы приглашаем вас на онлайн-курс обучения ассистентов», на котором я поделюсь с вами своими знаниями и навыками. Мы разберем, что же должен знать, уметь и обязанности ассистента-стоматолога. Поговорим о целях максимального участия ассистента в работе. Разберем эргономику, алгоритм работы на терапевтическом, ортопедическом и хирургических приемах. Мы поговорим о важности профилактических осмотрах. Мы поговорим с вами о про сложных пациентов стоматологии и возможные решения Вы научитесь общаться с пациентами в сложных ситуациях. Мы поговорим и разберем правильность подготовки кабинета, инструментов и материалов. Также разберем все правила работы со слюноцосом и пылесосом. Поговорим про функции помощника врача. Отвечу на все Ваши вопросы еще раз. Предлагаю вам обучение вашего ассистента с минимальными затратами, не выходя из дома. Сделайте вложение в вашу будущую работу. Результат не заставит себя долго ждать. Желание стремиться к совершенству всегда дает свои плоды. До встречи на нашем онлайн-курсе по обучению ассистентов врачей-стоматологов. До свидания!